200 полей, сейчас середина сентября и вот так должно было выглядеть это место мая когда я сюда приехал еще не закончена здесь работа надо еще деревья сажать но когда возьмешься это дело, а не своим строительством заниматься то все идет очень быстро здесь была избушка Так она выглядела в мае. Просто земля. Вот это ямки, волышка, на которых стояла избушка. Дрова уже сгорели. А так выглядело место свиньи. Поскольку со свиньей непонятно, сегодня ей холодно или жарко, то это место эволюционировало больше всех раз. Сначала она спала вот там вот, под деревом, солом я ей настелил. Большую кучу такую. Зарывалась в эту солому, как в гнездо. Потом вот здесь... Я ей постелил тоже солома опять. Но побольше. И как бы с таким замыслом, что тут немножко так внизину уходит, и холм ее будет защищать от, от ветра, короче. Потом я там прокопал немножко вниз и насыпал туда палок. Если повезет, то можно докопаться до всего этого. Там еще большой слой солома будет. Земли. Рыхлый. Короче, плохо копает. Вот она. Солома. короче ниже там опять солома, земля и палки еще внизу будут ну типа как пол такой потом вот эту фигню я и стенку поставил опять же от ветра я думал закрыть вот так куполом глиняным таким саманным но вот эта глина оказалась очень трудоемкой на то, чтобы сделать вот буквально вот такую стенку. Она там еще вглубь немножко заглубляется, но все равно на эту стенку ушло наверное часа два. Хотя, что тут фигня-то вообще. Два часа прошло, так, по большому счету ничего не сделано. Но свою хорошую роль эта стенка сыграла там. Еще свинья маленькая была тогда. Она поближе к этой стенке спала, и нравилось. Ну и потом тут было огорожено досками, там стены, крыша рубероидная. А потом уже сейчас вот, осенью еще и утеплял это все дело я. В частности землей вот. Оказалось, что Свиной дом Больше всех каких-то Изменений разных претерпел Бытовка-то что Бытовка Немножко изменений была Сначала у нее долгое время была одна стена, потом долгое время у нее было три стены, и крыша. В таком состоянии она была разобрана сегодня. Тут печка была, тоже на месте печки я сделал большое кострище, сжег все лишние дрова, пластик, рубероид. Вот это мне очень нравится. Это просто земля, вот эта земля, только она была под очень жарким костром и превратился вот в такую вот штуку к сожалению не крепкая абсолютно совершенно крепости никакой нет так что по сути единственное что после меня здесь остается это вот три канавы которые тоже попрошу тракториста засыпать доски эти все сгниют через пару лет от этих досок и следа не будет здесь интересная такая конструкция надеюсь что что-то доброе получится из этого конструкция простая доски тут вот с помойки картона рулон там плохо видно ну вот здесь хорошо видно бревнышки в общем бревнышки пересыпаны опилками немножко немножко картон добавлен, снова бревнышки и усыпается это все дело землей потихоньку в иностранных интернетах это дело называется фигель культур не знаю с какого языка наверное что-то из германской группы ну, идея основная в том, что бревна укрыты землей. Все, что туда добавляется, там, вот, опилки или картон, это все только хорошо, но, конечно, опционально. В общем, то, что гниет, укрывается землей. Вот основная идея, самое общее ее выражение, которое могу продумать. Когда дерево сгнивает, в земле образуются пустоты. И они образуются постепенно. То есть дерево начинает гнить, впитывать в себя влагу. Если здесь что-то растет сверху, то оно эту влагу недостающую как бы черпает из дерева. Если идет засуха, как, например, вот это лето было в Пермском крае, очень сухое. Удивительно сухое. Идет засуха, то даже какой маленький дождик пройдет, все это туда впитывается, в землю. И в эти деревья впитывается. В гниющие деревья. Ну, и кроме того, у нас есть такие росы, влажность в воздухе, что тоже вполне может туда впитываться. В общем, как в лесу. В лесу сверху подстилка всегда влажная, а внизу под постилкой всегда сухо. Соответственно, можно ожидать, что вот этот горбик весь, он будет внутри влажный, а под ним может сухо будет, я не знаю, как там будет. В общем, наши иностранные друзья, которые занимаются всякими натуральными земледелиями, говорят, что очень хорошо на таких холмиках все растет. Само. Потому что там много воды и поливать ничего не надо. Единственное, что здесь Uh, это как бы детская вообще высота и то честно говоря тяжеловато было таскать это все причем земли я даже даже половину еще не вытаскаю. землю тяжело дрова так нормально вот а парни говорят, надо строить их вот прям с рост человека, в общем, надо строить такие холмки. Большие прям а овраги. Ну, большой я не сделал, вот такой сделал. Посмотрим, какой от него будет эффект. Когда-то попозже кто-то сюда приедет посмотрит лесы сегодня не было а еще сегодня последний хороший день с хорошей погодой и да вот это вот это пасмурная фигня на данный момент это хорошая погода, потому что просто не идет дождь хотя бы. Сегодня последний такой хороший день. Дальше опять зарядит дождей на две недели, и в октябре неделю солнце дадут в Такой прогноз. Очень красиво здесь. Тихо. Спокойно. Thank you. Так понимаю, что это последние. Последние новости с этого места. Зимой. Место, где свет будет переезжать куда-то на новое место. Пока не знаю куда. Хотелось бы туда, где потеплее. Но не жарко. Плюс 10 зимой, плюс 5, плюс 10. И плюс 20, плюс 25 летом. Вообще было бы здорово. Пока.